Факт. Бизнес ежедневно тратит деньги на рекламный бюджет. Факт. Показатель конверсии веб-сайтов от 1 до 15%. Расчет. При конверсии 5% из 10 тысяч посетителей получаем 500 заявок. Отметим, вы платите за 10 тысяч посетителей. Если увеличить конверсию до 10%, воронка продаж увеличивается в 2 раза. Если до 25%, в 5 раз. А это уже на 2500 заявок больше при таком же количестве посетителей. Вопрос, как выжить максимум заявок с уже оплаченного трафика? Easy! WebFidgets – это инструменты, увеличивающие конверсию сайта, а значит уменьшающие стоимость льда, увеличивающие рентабельность инвестиций в маркетинг, а значит уровень доходности бизнеса, а значит прибыль. Их суть – максимально увеличить ваш доход. Как начать экономить? Зарегистрируйтесь на нашем портале. По чек-листу интегрируйте код на ваш сайт. Воспользуйтесь умным фильтром. Выберите инструменты по интересующим вас параметрам. Включайте и готово!